Всем привет дорогие друзья, с вами снова как всегда Дэн Хай И сегодня мы будем играть World of Fishers Сегодня я с вами половлю рыбку такую как лещ обыкновенный Можно так сказать, то, что он будет у нас без прилова брать Ну, может быть для каких-то заданий как-то пойдет Может быть еще что-то, не знаю точно Ну просто показать как леща обыкновенно без прилова поймать Конечно же есть такая медаль как лещ на мотыля Ну или что-то в этом духе, сейчас покажу Даль леща, вот, выловите столь лещей обыкновенно на наживку мотыли, здесь вот все это на наживку мотыли идет, конечно же, это в плюс нам не будет идти, потому что, может быть, какую-то локацию нужно, нужно подбирать, чтобы на мотыля как-то ловить без прилова леща, ну, потому что многие локации просто на мотыля будете ловить, у вас будет перебивать, конечно же, другая рыба, там плотва, окунь и все тому подобное. И, естественно, мы будем сегодня ловить леща без прилова. А без прилова самая хорошая наживка – это макароны. Самая такая вообще наилучшая наживка для леща. Ну, удочку мы будем с вами использовать, сборочку на 75 килограммов. Биг это у нас будет колокольчик. У нас больше других, по-моему, нет. Ну, есть два других, но они бессмысленные. Этот лучше, по сути. У меня их даже целых два. Ну, и, естественно, наживочка – макароны. Локация у нас, ребятки... Рыбная ферма, плюс к тому же лещовый залив. Почему он лещовый, точно не знаю, но, наверное, тут очень много леща. Есть такие тут точки, именно глубокие. Самые глубокие, они более неровные. Это такие места, где лещ хорошо, в принципе, обитает, но плохо берет. Потому что, ну, лещ все-таки один, и в ямах он трудно берет. Нужно выбирать более ровную поверхность вот где камыши идут, там более везде ровная поверхность. Вот сейчас неровная ровная была. Вот сейчас вот ровная. Вот она, ровная поверхность по холодику показана. Здесь лещ гораздо лучше берет. Это раз. Два вообще, почему на макароны будет редкий клев идти. Он где-то идет в 20-30 игрового времени. Одна поклевочка. Почему так редко? Потому что макароны, получается, ну, лещ обыкновенно, только один берет. То есть, шансы, ну, рыб мало. То есть, реже намного будет клевать. Дальше, прикормки, получается, нету. Если сейчас использовать прикормку, поклевка будет происходить гораздо чаще. Ну, это любой рыбы, допустим. Два, у нас нету випа. Если еще випа, то поклевки будут, наверное, происходить каждые 5-10 игрового времени. То есть, прямо... Нужно, наверное, использовать какую-то крутую прикормочку и випы. Ну, и лечь будет хорошо идти без прилова. Вот так вот быстро его можно будет поймать. Ну, а так, если просто вот так на макарон ловить, поклевки будут происходить 20-30 игрового времени. То есть, очень редко. Ну, вообще, вот сколько сижу здесь, ловлю уже вообще. То есть, ну, бывает... По утрам, конечно, трофеи попадаются, но в основном трофеи идут с вечера и, и ночью все идут. попадаются. Ну, не часто прямо, но попадаются. А вот если взять с утра и до вечера сидеть игрового времени, то есть ну прям вообще трофеи очень редко идут попадаются обычные вот такие кило 500 кило 200 там два 500 ну небольшие такие а если вот взять вот вечер вот я это вечер половил где-то сейчас скажу с 9 вечера игрового времени по ну по двенадцать ночи по-моему если я не ошибаюсь что-то в этом духе было вот такие вселечи попались то есть тут получается 5 обычных и трофейных. То есть вечер, ночь это самое наилучшее для трофейного леща. Днем и утром как-то не особо он идет хорошим. Не, ну утром еще может с 5 до 7 утра игрового времени поклевать, а так только вечер и ночь лучше идет. Потому что вот сколько уже пробу здесь ловить, только почему-то вечер и ночь. Хоть игра, в принципе, приспособлена без разницы, когда какая рыба клюет, но... Именно почему-то вот так вот совпадает, может быть, или что-то типа такого. ну вот На данный момент у меня вечером и ночью хорошо. Сборочку вообще можно использовать килограммов на 7, наверное. Сейчас даже по трофейный попался. Неплохо, неплохо. Ну, в садок заберем такс. ну и сборку вообще фидер, ну, ну, лучше фидер использовать, чем поплавок. Фидер гораздо лучше. Идет он быстрее, тонет на дно. Со дна лучше лещ берет, чем в толще воды, допустим, поплавком. Конечно же, можно поплавку с одна сделать, но он будет долг тонуть. И фидер быстрее тонет, и гораздо из-за этого лучше. Сборочку ну, лучше использовать, наверное, на семерочку. Ну, ну, минимально, я имею в виду, семерка для леща. Остальные, получается... Ну, вот она вот. Ожидание клевой рыбы снижено на 15% высокая скорость погружения живке, то есть погружается очень быстро. Ну и по сути 7 килограммов это самое минимальное, то есть меньше фидора нельзя брать, потому что лещи все-таки 6 килограммовые, по-моему, максимально. они здесь в игре, то есть меньше уже не особо будет. Ну и на 7 килограммов, по сути, он будет чем плохо, тем то, что долго вываживать тоже будете. Ну, стоимость сборки, да, не такая уж и дорогая. тысяч на 10, наверное, выходит. Даже того меньше на 9, наверное. Но остальные уже идут лучше и лучше, в принципе. Вот у меня на 75 килограммов, в принципе, идет нормально. И лещ хорошо идет. И никаких минусов для этой сборочки нету. Ну, в принципе, ребятки, все на этом. Показал, как поймать леща обыкновенного без прилова. С вами был Дэн Хай. Всем пока-пока. И удачной рыбалки.